Я развожу их в плоскостях. Это самая частая ситуация. Два верхних премоляра. Первый и второй. Удаление, неудаление. То есть уже аденти имеющиеся, Без разницы. Там всегда недостаток места для того, чтобы соблюсти вот эти вот 2, 3, 2. Это, например, тринадцатый зуб. Вот здесь мы с вами имеем гребень, это шестнадцатый зуб. Это, кстати, не я придумала, это Салама, это его предложение, разведение по плоскостям. Вот так. А мне вообще, знаете, я своему ортопеду очень быстро объяснила. Что он может пойти попробовать работать с другим хирургом. И если ему что-то не нравится, он мне попробовал как-то раз просто вот на это прислать комментарий техника. Ну, я ответила. Я не очень такая, как бы, как вы думаете, шелковая, пушистая. Не хотят, пусть делают мастовидную конструкцию. Я не буду отвечать и нести ответственность за вот такую установку. Я не буду этого делать. Я не врежу своим пациентам. У них это просто эти шалобушки и коронки. Пусть включит мозги и сделает как нужно. А, да, у меня была одна конструкция, когда не было шестого, здесь. Был огромный дефект, и костная пластика не предполагалась у пациентки по состоянию здоровья ее. Я поставила имплантат седьмой, а вот эти развела вот так. Вот здесь я была согласна признать, что очень сложно было высадить вот это. Потому что это уже мостовидная история. И, конечно, тут как бы ну, сделали... Чуть-чуть поругались, включили голову и сделали. Если это цементная фиксация. Нет, на, винт, на винтовой сделали. Понятно, хорошо, но в области 1.4, там винт видит небной бугра. Знаете, как у нее вышло? У нее винт вышел на скат небного бугра, получается, орально. Небно. Вот если это зуб, вот, вот здесь. У меня просто имплантат стоял вот туда немножко, по, по оси. Это была совмещенная с удалением имплантация. И я просто побоялась ее отсрочно имплантировать, потому что она такая склонная. Вот к этой быстрой, такой атрофическим таким быстрым процессам, потому что это моя такая давняя пациентка. А я предпочитаю ставить правильный диаметр имплантатов, Но меньше четырех я предпочитаю не ставить, если честно. Четыре, четыре и пять У меня были лунки, я вам объясняю, у меня были лунки. Нет, можно поставить. В, в моей конкретной ситуации нельзя было уже поставить, потому что они бы просто там болтались, я не могла себе такое позволить. Хорошо, допустим, удалили два-три месяца назад угу. мы вот угу. можно же поставить в правильном ряду? Ну вот, вот так вы имеете да. Это зависит от мезиодистального расстояния, вот здесь, я его четко просчитываю. Знаете, как я делаю? Я сначала меряю все это по компьютерной томографии заранее, а потом у меня такие... Я пользуюсь такими измерительными лентами, мягкими, хирургическими, с градуировкой. Такой, да, у меня, наверное, будет. Ну, неважно. И я измеряю еще в полости рта это все, и, и отсюда рассчитываю, что я могу себе позволить поставить. Но такое бывает и 3,5. У меня нету цели создать проблемы ортопеду. Я должна нести ответственность. Он же потом, если начнутся проблемы, ко мне пришлет. Но какая долговечность э, эстетики в платье 1,4? Ну, 1,5, я понимаю, 1,4. Он же вестибулярно стоит. Почему он вестибулярно? Он не стоит. Он не обна А, не Да. А 7, 5, 5, 5. Вот это. Так. Ну, а в он, шире, вот, там он поэтому так и стоит, это не просто так, это не я так придумала. И так нельзя их поставить, вот так их нельзя поставить в этом участке чаще всего. Если мы ограничены мезиодистальными расстояниями, то вот здесь у вас не будет места. Вот так вот это Салама предложил, это он предложил, поскольку анатомически основание вот как он говорит, что поскольку небный корень первого премоляра длиннее, чем щечный, анатомически рассчитана, то есть наша природа, она рассчитана именно таким образом, что э, имплантат в позиции небного корня первого премоляра более э, органичен для челюсти. Потому что он испытывает большую нагрузку. Вот так. Но это его объяснение. Я... И, соответственно, то же самое касается второго премоляра. И то, что вы правильно, Станислав, сказали, всегда в области второго премоляра гребень расширяется. Уже как бы идет вот это вот расширение гребня. Когда вы делаете синус-лифтинг, когда скелетируете высоко вот эту зону, от, например, там, от пятого до седьмого зубной ориентировочно где-то, вы же сами видите, вот когда у вас есть спадины в области первого премоляра, прямо гребень, он уходит вот как крыло туда. Ну, хорошо, да прекрасно все у пациентки. Тоже она пять лет с этим ходит. Она приходит на, на профгигиену, она пользуется ирригатором, у нее все нормально. Но тут нет потери костной ткани никакой. У нее нет проблем, у нее высажена хорошо, конструкция. Но вот они делали долго, он три раза литье у нее не садилось. Я как бы это я знаю просто по. Да, но. Но если у нас ситуация не такая, как я сказала, вот это, мне кажется, решить одиночными коронками не является чем-то таким сверхъестественным. Это они у да? Это, это, это, ну, как, это правило угольника да. по идее. Есть, должны да. да. Они должны подсказать недлиние. А, нет, это не я. правило табуевки, это не я, это, это, это, это, это, я поэтому ортопеду своему прислала целую вот выписку из трудов Салама, все ему сфотографировала, показала и объяснила, что это не я такая криворукая, это, это вот... Святослав, да, Святослав. А, а часть есть, а плотно Да. Прям ну вот... Как-то мы с моим доктором, я просто со своим ортопедом работаю 12 лет вместе. У нас были, был небольшой развод, но он закончился обратными отношениями. Вот, потому что, но ну он тоже сходил как бы в другую сторону, посмотрел и быстренько вернулся. И, понимаю, для этого есть основания просто. Я вот, ну, а вы как относитесь, например, к ситуации, если поставить в позицию 15 минут 25 и сделать консоль нельзя. Отвратительно. Да. Конечно. У -у -у. Ну, а вообще к любой консоли отношусь плохо. Консолям нет, нет консоли. Нет консолем. Но даже э -э мой учитель, профессор цимбалистов, ортопед э -э говорил о том, что ну дистальную консоль ну не делайте, пожалуйста. У меня есть две такие работы, пока они под наблюдением. Я даже недалеко еще отпускаю этих пациентов. А да. Вот таких много, таких с утра до вечера.